Аля На этом уроке мы пройдем с вами Суру аль-Маун. Сура аль-Маун. В переводе как мелочь. В переводе как мелочь. Сура аль-Маун. Это, мы сказали в переводе как «мелочь», 7 аятов, 107-я сура. Сура Аль-Маун, 107-я сура, и в ней 7 аятов. Аудзу билляхи, мина раджим бисмилляхи ррахмани ррахим, Рахим, айта, ара айта лави, юказзибу биддин. Араайта ляви юкетвибу биддин. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Ара айта. Ара айта. Вот первая буква а это вопросительная частица. Вопросительная это вопрос. Ара айта. Аакяльта, а ты кушал. Ара айта, акатапта, а ты написал, акараата. А ты прочитал, вот это первая буква, это вопрос. Итак, первое это вопрос. Ара айта. А видел ли ты, аляви, того, юкеззибу биддин, который кяззаба юкеззибу, кяззаба юкеззибу. Это от слова кедзаба. Кяззибун это ложь, кяззибун. А «кеззабаю кеззибу» это «считает ложью». Очень много в Коране встречается это слово. И вот здесь «кеззабаю кеззибу» это «считать ложью». Видел ли ты того, кто считает ложью? У слова «дин» есть много разных значений, но здесь, как вот Фатихи мы читаем малики я царю дня судного дин это воздаяние это судный день видел ли ты того кто считает ложью воздаяние араайта вот как я сказал здесь араайта здесь а это вопросительная частица та это ты араайта или араайтум вы а видели ли вы? Ара А видела ли ты? О, женщина. Каззабаю отсюда, каззибу. Отсюда слово происходит каззаб. Отсюда получается слово каззаб. Лжец. Каззаб. Каззабаю каззибу. Считать ложью. Беддин. Это день воздаяния. Судный день. Беддин и... Судный, воз... Судный день. Вот эта первая буква. Альба с кясрой. Она, когда заходит на имена, в конце она делает кясру. В конце слова, смотрите, бедини. Почему нун с кясрой? Потому что впереди пришла буква Ба. Би. Вот это Би, она влияет на имя. На то имя, которое приходит после него. Биддини. Или мы говорим Бисмилляхи. Бисми. Впереди буква Ба стоит. Бисми. Мы не читаем Бисмаллахи. Бисмуллахи. Мы читаем Бисми. Вот здесь тоже Биддини. Или мы говорим Билляхи. Билляхи. Слышите, что на Кесару заканчивается? А почему? А потому что впереди стоит буква Ба. Она делает кясру. Это мы проходим как раз на грамматике. Второй аят. Фадалика льяви. Яду ятим, Фадалика. Это тот. аль который яду Яду Это гнать. Который прогоняет. Который прогоняет аль-Ятимов. Аль-Ятим. Ятим это сирота. Альятим это сирота. Фадалика лави яду уль-Ятим. И это тот, который гонит сироту. Пошел вон, уходи, прочь. Вот это вот тот, который прогоняет сироту. Когда к нему обращается сирота за помощью, он его прогоняет. Фадалика лави яду уль-Ятим. Валяя Худду, худду, еще один грех, который он совершает. Валяй яхудду, аля Таамил Мискин. Хадда яхудду это побуждать. я побуждать. Аля таам, таам это еда. Еда или кормить. Кого кормить здесь? Аль-Мискин. Мискинов кормить. Он не побуждает, он сам не кормит, сам прогоняет сироту. Он сам не кормит. И еще не просто, ладно, у него нет денег, например, нет у него возможности, но он даже не побуждает. Он не говорит, люди, давайте давайте накормим, давайте э, напоим, давайте дадим приют, давайте давайте поможем. У ля я Однако он не побуждает. Ля я ходду, Хадда я худду. Аля туам мискин. Аля туам. Таам – это кормление. Кормление бедняков. «Мискин» здесь в единственном числе «мискин», «бедняка». «Ва ла я мискин». «Фа далика». здесь мы сказали «фа» это как «и», «и» это фадалике. альятим это «сирота». «Аль-Ятим» «сирота». «Хадда я ходу – «побуждать». «Хадда». Я ходу побуждать. Таам – еда. Таамун – еда. Таамун – еда. Фа вайлю мусаллин. Аллах субхан дальше говорит. Горе. Фа Фа – это как и переводится. Вайль – это горе. Вайль. Много раз в Куране тоже приходит это слово. Поэтому заучивайте эти слова. ВАИЛЬ это горе. ФА – так горе же, горе же. ЛИЛЬ МУСАЛЛИН – молящимся. ЛИЛЬ МУСАЛЛИН. ЛИЛЬ МУСАЛЛИНА. ЛИЛЬ МУСАЛЛИНА. МУСАЛЛИН – это от слова САЛЯТ. САЛЯТ – молитва. А тот, кто молится, молящийся, его говорят мусалюн. Их называют мусалюн. Те, которые молятся, их называют мусалюн. Фа мусаллина. Горе же молящимся, горе же молящимся, горе. Ля илях илляллах. Кто эти молящиеся, которым горе? аль Это те, которые гум ан «Ан-Салятігим саахун. «Которые» Это те, которые ал гум, Те, которые «Ан-Салятігим» В своих молитвах «Салят» «Хим» – Это их молитва «Салятигим» «Саляту-хум», саляту, «Саляту-ка», «Саляту-на», «Саляти» Инна саляти Ванусуки Вамахья, Лилляхи Роббил Алямин. Мы даже вот, так, вот такие слова мы говорим, поистине моя молитва. Инна саляти Роббил Алямин. Поистине моя молитва принадлежит только одному лишь Аллаху. им в своих намазах, в своих салятах, они сахун, они небрежны. Сагун. Сагун это небрежный. Которые к своей молитве небрежны. АЛЛЯДИНАХУМ ансалатихим. САГУН Которые к своей молитве небрежны. Значит, Фавайлюн. ФА мы сказали как И. ВАИЛЬ, это ГОРЕ. Вайлюн ГОРЕ. ФАВАИЛЮН и ГОРЕ же. АЛЬМУСАЛЛЮНА это молящийся АЛЬМУСАЛЛЮНА, молящийся Салятухум или салятука или саляти. Там в конце это дамир, это местоимение. Их, его, твой, мой. Салят. Салят молитва. В данном случае их молитва. Их молитва. Салятухум. Сагун, Сагун. Есть у нас такое слово, многие даже знают, когда человека ошибается в молитве, например, вместо трех ракатов он прочитал там четыре раката, ошибся, добавил, или наоборот меньше сделал, или допустил какие-то ошибки, вот это называется сагву. Сагву, и потом он делает сачда, два сачда сагву называется. Сагун – это вот когда вот произошло что-то небрежное. Сагун, значит, в данном случае сагун – это те, которые небрежны в своих молитвах пренебрегают своими молитвами. сагун». Сагун небрежный. «Аллявинахум юраун». А также это те, которые юрауна. Вот это слово тоже будет встречаться в Куране много раз. Юрауна. От слова «рья». «Рья» – это показуха. «Которые совершают свои поклонения на показ». Делают это рия, а рия это ширк, рия это ширк, ширк-азгар, малый ширк, однако это ширк, рия, показуха, Юрауна. уна юра уна наса То есть они людям показывают, вот он такой, вот такой, вот такой он хороший, в мечеть постоянно приходит, однако Аллаха, они поминают очень-очень мало. Перед людьми они показывают, что вот он набожный, что он молится, что он постится, что он совершает благие поступки. Вот это называется рия. Вот это называется рия. Которые совершают свои поклонения на показ. Чтобы люди увидели, чтобы люди похвалили. Уна альма ун". Альма ун", мы сказали, это мелочь. «Ваямнауно мана Аямнау» – отказывать мана. «Мана Аям это отказывать. Они отказывают даже в мелочи. Отказывают помочь, отказывают дать садака даже в мелочи. «Ваямнауно аль-ма'ун» и отказывают даже в мелочи. «Ваямнауно аль-ма'ун» Итак, Юроуна мы сказали от слова рья. Рья это показуха. Рья, -э", -рья -э". Юроуна совершают на показ. Мана ямнау отказывать. Мана ямнау это глагол. Мана прошедшая форма, ямнау глагол настоящей формы. Мана ямнау отказывать. Отказывал, отказывает. Аль-Ма'ун, мы сказали, это мелочь. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Видел ли ты того, кто считает ложью судный день? Да, есть такие люди, есть такие люди. Это тот, кто гонит сироту? Кто прогоняет сироту и не побуждает кормлению бедняка? Он сам не кормит и также не побуждает к кормлению бедняка. Горе же молящимся, горе же молящимся, которые к своей молитве небрежны, которые совершают свою молитву небрежно, которые совершают свои поклонения на показ и отказывают даже в мелочи. Илля